Когда мужчина и женщина начинают находиться рядом близко длительное время, вот, у них усиливается энергетика. Вот, то есть или нет энергетики приводит к тому, что усиливаются и плюсы и минусы. То есть то, что есть лучшее, оно проявляться начинает, и то, что болело когда-то, было вытеслено, подавлено, оно сейчас всплывать. Вот, и кажется, это из-за него я жила, все было хорошо. И он думает, все нормально, я был спокойным, муронавишный мужчина, я сейчас он вносит не мозг. Нет, всегда были какие-то вот, э, прошлые такие, назовем их, э, эмоциональные метки из прошлого. Отношения в этом плане классный ресурс, чтобы разобраться. Вот. Любые отношения, отношения с родителями, отношения с противоположным полом, отношения с друзьями, с коллегами, вот это как бы вот, поле, в котором все будет проявляться. Ну, что, одному можно работать над собой, но с людьми, <с, с людьми точно не соскучишься.